здесь заниматься до да? с закрытым ртом упростили это сестру вот моя сестра. я вижу здравствуй вот ну что вы будете в комнате или так на улице стоять будете заниматься на улице Итак, это уличная Давайте научимся дисциплине. Кто-то один говорит, а остальные либо слушают. Кто хочет сказать, поднимаем руку. Никит, ты меня понял? Да. Спасибо. Слава, ты меня тоже понял? Да. Да. Ну что, у меня просьба первая. Так, Никита, давай заканчивай. Есть ли я тебе собрание нашего выкину? Я пришел сюда заниматься, а не кушать с вами тут. А это не ресторан. Договорились? Угу. Ой. Так, пожалуйста, давайте начнем нормально. Слушайте, что я буду говорить. Никита, ты опять занимаешься чем Знать что Значит, показывайте мне, пожалуйста, упражнения с губами, как вы с ними работаете, делаете упражнения или нет. Итак, первое упражнение для губ. Первое упражнение. Вперед губы трубочкой. Никита, первое упражнение. Как сестру зовут Слава? Аня. Анечка. Ань, посмотри, как Слава делает упражнение. Никита, не все подряд. А упражнение есть первое для губ, второе для губ, третье для губ. Понимаешь? Да. Вот сейчас первое упражнение. Ангелина бегает, а Алиса куда-то бегает постоянно. Пожалуйста, Аня, Ань, пожалуйста. Значит, смотри, у нас для кого-то это рот называется, да? Для нас это речевой аппарат. Люди, которые занимаются собой, они должны четко высказывать свои мысли. Но если не работает речевой аппарат, губы не двигаются, висят, то речь и слово будет абсолютно непонятное, что говорит человек. Понимаешь? Да. Для того, чтобы мы нормально умели общаться, чтобы каждую букву наш собеседник, партнер понимал, для этого мы и делаем первое что – Занимаешься речевым аппаратом Собственным Это твой речевой аппарат И ты должна уметь Разогревать Речевой аппарат Для того, чтобы губы двигались И каждая буква была знакома Пока я говорил тебе Ты видел, как у меня да, Работает речевой аппарат Губы высказывают да, Каждую Тебе слышно каждую букву или нет, Аня. Не слышно. Молодец, поэтому эти упражнения делают обычно люди, которые хотят заниматься собственным развитием своих природных данных. Поэтому и нужно заниматься речевым аппаратом. Вперед трубочки сделали все вместе. Раз. Медленно растягиваем на улыбку. Никита, ты у меня кролик, да? Все время жевать должен. Вперед. Вперед трубочкой. Растяжка. Медленно. А теперь все быстрее, быстрее. Вперед, назад. Вперед, слава, быстро делаешь. Вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. Следующее такое упражнение делаем. Это губы вытянуть трубочкой. Посмотри на славу, он правильно делает. Только челюстью не двигай, слава. Я двигаю челюсть. Ну такое пишет, да. Вот, смотри, да трубочку эту по часовой да, стрелке и против часовой стрелки. Никита, я не вижу, что ты делал это. Теперь в обратную сторону, Никита. Алиса, челюсть не двигай. Умей управлять губами. Понятно, да? И третье это называется губы уметь натянуть на зубы. На свои собственные зубки натягиваем им губы. Ты Алиса, ты пытаешься быстрее делать, а не разогревать. Это надо очень напрягать губы. Напрягать, напряжение пустить на губы. Так, Никита и Алиса стали перед стулом, чтобы я видел полную фигуру. Работаем руками. Аня, стань против славы пока. Посмотри на славу, как он будет работать сейчас. Движение руками. Одна рука, три движения, другая, четыре. Остались, Кита. Не... Начали, работаем. Правая рука, три движения. Слава, правая, три. Слава, правая рука, три движения. А -а. Начали. А, тихо, а Раз, два, три, четыре, Никита, ты опять не понял. Потому что ты сначала делаешь правой рукой три движения, а потом машинально четыре правой рукой. Сгибаешь правую руку. Я прошу правой рукой три движения, Никита. Алиса, поменяй руки. Алиса, поменяй руки. А я что делал? Никита никак не может справиться. Подсоединяй теперь, две руки делай. Не это твое тело. Если ты этого не делаешь, то, знаешь, у меня это все получается. Два, три, три, раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Правая раз, рука три. у тебя согнулась. А теперь второй раз левая согнулась. Готовы работать. Теперь... Научись работать. Опять правая согнулась. Правая делает три движения. Так. Вот наконец-то правильно сделал. А теперь поменяй руки. Поменяй. Правая, скипай, да. 2, 3, 4. Теперь левая. Опять, видишь, правая сгибается. Нет, правая сгибается теперь. 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11. Опять левая, видишь, правая должна сгибаться. левый Ты сгибаешь левую. Нет, Никита, нет. А менять это значит дать себе сигнал, что теперь будет правая сгибаться, а левая будет делать передвижение. движения. начни работать сам над собой. Давай, покажи. Нет, ты опять левую согнул. Я хвою. Нет. Ты левую согнул. Ну, правую надо сгибать теперь, правую. Вот. А зачем вперед опять вытянул ее? Что вперед? Ты ее согнул, а опять вперед вытянул. Нет, да. Она должна уйти в сторону. Согнул в сторону. В сторону, зачем вперед? Это твоя голова не соображает, моя все соображает. Внимание! Включи в своей голове. Господа, вот еще раз, сделай мне четыре движения правой рукой. Нет, да. только правой. Да, только правой. Сейчас ты в сторону дал. сделал три движения. Раз, два, три. А я прошу четыре сделать правой рукой. Нет, ты не согнул. Думай. Правая рука. Так. Раз, два. Переобъединяй. Две руки. Одна рука делает три. Так. Так. так. Дальше думай. Нет. Ты пошел сразу в сторону. А согнуть забыл. А теперь вниз пошел отсюда. А надо вот в сторону. Так. так. Как? В общем, лентя... лентяй-то, Никита. Я делаю, ты нет, я делаю. Караколь, нет, Делаю тогда, когда я стараюсь, и у меня получается. Ты не делал, делал целую неделю, вообще не приступал, ни разу не делал. А, Алиса, молодец, великолепно. А, а, покажи подробно Слава Ане, еще раз покажи. Аня ушла, нет. Я ей уже сто раз тысяч тут показывал. Да, Аня, пусть станет передо мной. Не, так, а Не помню. Забей, давай. Да. Анечка, давай смотри, внимательно сама делай сейчас с одной рукой правой. Покажи правую руку твою. Вот так. Значит, вытяни ее наверх, вперед, в сторону. И вниз. Сделай подряд. Делай. Раз, два, три. Давай. Еще раз. Раз, два, три. Еще раз. Еще раз. На три. А теперь левой рукой четыре движения. Наверх. Поднимаю. Нет, нет, нет. нет. Вперед просто. Вперед. Так. Согни в локти в груди. Второе движение. Запоминай. Теперь третье в сторону. Пять рукой в сторону. И вниз. Теперь делай, пожалуйста. Четыре так, движения. Не так. Так. Два, в сторону. Раз, вниз. Три. Еще раз. Раз, два, три. три в сторону. Четыре вниз. Еще раз. раз два, три. Молодец. А теперь две руки будут одновременно работать, но каждая из них будет делать свой рисунок. Правая будет делать три движения, а левая будет делать четыре движения. Пробуй. И считай. Правильно, правильно. Три. Дальше. Четыре. Молодец. Только вперед и в сторону ее. Да. Дальше думай, дальше думай, думай, думай дальше. Вот поставь в это положение, поставь в да. это положение. Так? Да? Нет, вперед. Правая вперед, да. А теперь дальше отсюда. Раз, пошли дальше. Раз. Это в сторону уйдет, а то поднимется. Я забыла. вот, вот. вот. Так. так, теперь думай, куда пойдет рука одна и другая, одновременно, сама подумай, сама, правая пойдет в сторону, а левая наверх, ну-ка, в сторону правая, одновременно с левой наверх, так, кота выше, да, да, да, да, да, да, да, правильно. Нет, если та пошла вниз, тогда это сгибается. Вот так Да. Теперь дальше думай. Так, если, так, если эта рука пойдет сюда. А та одновременно куда? Вот сюда. сюда. Ага. Дальше а буду... думай. Так, это... а какая рука куда пойдет? Одновременно, да. Вот так, да. Одновременно. Теперь следующее движение. Так, правильно. Следующее движение. Так. И следующее движение. Это будет счет 10. 11. Одиннадцать сделать. Нет, она не вниз, а в сторону. Правая в сторону тоже. Нет. Так? Да. И теперь на 12 они должны быть внизу. На 12 они должны быть внизу. Поняла? Значит, задача твоя научиться сигналом от твоей головки дать приказ телу начать действовать. Одной руке три движения, другой четыре. И ты делаешь от 1 до 12 они должны сойти. А потом, когда ты выполнишь правой рукой три движения, ты даешь себе сигнал поменять руки. Правая будет делать четыре движения, а левая будет делать три. Понятно. Понятно, да? Для того, чтобы мы могли управлять своим телом, мы должны чувствовать свое тело на уровне мысли. Это мы командуем своим телом. Это мы, чувствуя опасность, оно у нас готово для того, чтобы выполнить. мыслим. Поняла меня? Да. Поэтому сама дома по утрам 5 минут и вечером 5 минут занимайся губами 5 минут. Занимайся. Ты меня поняла? Ты меня поняла? Да. Все. Теперь, пожалуйста, Никита, ты лентяй у меня. Нет, я их делаю да, да, да, Понимаешь, а, ты, не, ты уже с этим знаком, дай Боже, сколько лет Слава делает великолепно Ну, не, сначала, конечно, сбивался, потом сделал Да, да, да, видел я все Хоть я и занимался Алисой А потом от Алисы переключился на Никит И видел, когда ты остановился И видел, когда ты Аней стал заниматься все вижу да. Теперь следующее задание. Это называется задание вам этюд на характерность. Значит, первое. Будьте добры, походите, подкрутитесь. Я <свистит> американец. Я американка, я американец. Походите, пожалуйста, подвигайтесь. Значит, я мыслю на другом языке. Я француз. Я теперь француз. Я теперь кучер, кучер, который управляет лошадью. Я кучер... Управляю лошадью. Да. Да, Спасибо. Что... Я нахожусь на остановке трамвая, ожидаю трамвай. На улице жарко. На улице идет дождь, а я жду трамвая. Что не так. Я а? на улице Духа жду трамвая. Сильный мороз. Духа. Сильный мороз. Никита почему, ты... Никита, почему. Спасибо. ты ничего не делаешь? А, в данном случае а, я вижу, не включает фантазию. Работает, лишь просто так. Для меня выполнить задание. А, на Старался, слава, Аня, молодец, тоже старалась, я это вижу, молодец. Но лучше всех сделала Алиса, а не только, что э, такое, -то... Аня, Аня, послушай меня, что такое для нас, кто лучше, кто хуже, это когда я, как зритель, вижу, как вижу, и так что я режиссер, пригласил детей на кинопробу, даю им задание и вижу, кто ищет в себе правду и кто пытается эту правду выполнить. И когда я вижу э, живое лицо, живой интерес, э, лицо на каждом задании меняется, человек по-разному фантазирует. Верует в предлагаемые обстоятельства. Это для тебя будет новое слово. Предлагаемые обстоятельства. Мы все бываем в предлагаемых обстоятельствах разных. Эти предлагаемые обстоятельства у человека меняются ежесекундно. Ну, представь, ты, например, сегодня находилась утром, проснулась дома, встала с кровати. А? Это одни предлагаемые обстоятельства? Ты потом пошла умиться. Это другие предлагаемые обстоятельства. И вот они, предлагаемые обстоятельства вокруг человека, меняются ежесекундно. Но это не потому, что он замыслил их поменять. А потому что он умеет руководить собой. Он мыслит. У него есть желания, которые побуждают его к действию. 10, а так предлагаемые обстоятельства. Понимаешь, о чем я говорю, да? да. можешь Себя выключать, включать. Половину ты уже пропустил, то, что я сказал. А я то, что говорил Ане, неплохо было бы тебе вспомнить. Ну, да, я слышал, я слышал. Есть, что у меня камера не зависит. Да. Поэтому, Алиса, я тебе ставлю 5. А на события. Пять ставлю, потому что ты сейчас работала великолепно. А давайте на события. Почти вам сделаем. задание самое сложное всем. Пожалуйста, вспомните какого-нибудь человека, подругу, друга, маму, папу, дедушку, бабушку, кого угодно, человека на улице или в магазине или в трамвае, да? Но, пожалуйста мне не изобразить этого человека, а постараться прожить и передать его характер. Мысленно вспомните интересного для вас какого-то человека, проживая, чтобы я понял, какого характера вы видели человека, каким характером он обладал на то, что сейчас карантин, то я не видела ни одного ну, во-первых, Ань, тут ты не права. Тут мы говорим не о сегодняшнем дне, а у тебя уже, тебе сколько лет? Анечка, тебе сколько лет? Мне 10. И мне. 10? Да. 10. Мне. У тебя уже 10 лет жизненного опыта своего собственного. Понимаешь? Твоих да. собственных наблюдений. Твоих собственных впечатлений. Поэтому опирайся на свой жизненный опыт. Какие-то задания понятно? Да. да. Прожить жизнь человека. Да, да. Человека не показывать, а прожить от имени этого человека, чтобы я, как зритель, понял, какого Ха каким характером обладает этот человек? Угу. Прощайте. Все, да, начинайте. Я посмотрю, понаблюдаю за вами. А говорить можно? Нет, не надо. Внутренний монолог. Алиса, твое лицо все время в профиле, а я хочу видеть крупный кадр. Алиса, Алиса, я делал замечание Алисе. Ладно. Попробуем. Спасибо, сядьте, присядьте. Спасибо, сняли задание. Но я у Никиты видел, что он старался сделать человека какого-то растерянного. Я прав или нет? Да. Растерянный человек ищет чего-то внутри себя, ищет вокруг. Так был? Угу. Характер понятен. Молодец, постарался, все получилось. Алиса. А... Как я увидел сначала у тебя какую-то важную персону. Важная-важная. Потом вдруг она и мне непонятно, что за характер у тебя был. Я прав? Важная персона? Алис, я тебя спрашиваю. Алис? Что? Я тебя спросил, кого ты вспомнила? Такой человек жил. Ну перестань дергать да, штат, ну. <связывается> Ты не можешь сказать, ладно, не буду спрашивать. А очень слава. Запущенного <связывается> вот, чистотой порядка, и который все время искал, как навести порядок здесь. Такой был хороший. Какой, uh -huh. да? Спасибо. Молодцы постарались. И в принципе у каждого получилось. А, если бы Алиса не отвернула в профиль лицо и не занималась бы экраном, постоянно его дергая, меня запись идет, а ее лицо все время. То вверху, то внизу, то вообще вне экрана. Спасибо, молодцы, спасибо, что сделали. Теперь, пожалуйста, найдите новый характер другого человека. Извините, пожалуйста. Что, другого да. человека? А, может, теперь вот сейчас я делаю, а Аня не делают. Теперь можно, она сделает, а я постою. Давай, пожалуйста. Анечка, Ань, Ань, Аня. Подойди ближе, чтобы меня услышал. Значит, если ты не уверена, сомневаешься, то, пожалуйста, найди в себе нотки и поверь мне, мы рождены от природы. Я все могу. Я, Аня, я все могу. Я ничего не боюсь. Я наблюдать умею в жизни за друзьями, за подругами за родителями. И я все умею. Вот это мое обязательное действие. Понятно? Ань, да. всегда говори. Знаешь, есть люди, которые живут согласно трем ступеням. Первая ступень нет, этого не может быть. Вторая ступень в этом что-то есть. И третья ступень Так не должно быть Так вот Первую ступень Никогда не становись на нее Никогда не говори слова нет Всегда говори В этом что-то есть А вот пройдя В этом что-то есть Попробуй самостоятельно Ты уже тогда можешь После этого Либо отказаться сказать нет Это не мое Либо Сказать, да так оно и должно быть. У меня все получается. Поняла меня? Анюта, ты поняла, о чем я говорю? Да. Вот так. Пожалуйста, характеры, подумайте. И характеры человека, которого вы видели. Пожалуйста, попробуйте. Начали новый, новый характер. Новый. Новый человек. Дмитрий Михайлович, а можно сидя делать? Что? Сидя. Ну, я хочу на сцену ну, Сидя, Ну, попробуй сидя. Я же не да. говорил стоять или сидеть. Я говорил, мне нужен характер человека. Давайте, давайте, давайте, давайте начали, давайте. начали, начали. Но не повторяться. Другого. Значит, Никита, это какой-то был уверенный человек в себе и влюбленный в себя? Не, я типа разыграю, ну, типа сцена разыграть, ну, как будто пришел э, навстречу, и там, э, ну, пришел очень рано и заказал себе колу. Вот. Нет, ну, это не характер человека. Характер – это когда ярко выраженные, да, чувства. Либо недовольство, человек все время недоволен, либо всегда уверен, абсолютно всегда уверен, что бы он ни делал, либо ищущий постоянно что-то, либо забывший что-то постоянно забывает. Да? Вот характер бывает, либо упрямый, что бы мы ни говорили, а он никого слушать не хочет и хочет делать только свое. Понимаешь? Да. Вот характер это качество человека. Да? Это тоже да, основанное на действии. У него качество основано на действии, потому что часто повторяющиеся для него э, очень важные действия говорят о его характере. Как он воспринимает слово партнеров своих. Как он наблюдает за другими. Это, конечно, уже форма, как наблюдает, как оценивает. Это форма. Но действие основное наблюдает без формы. Действует, наблюдает. Оценивает. Это тоже действие. И поэтому он действует. Потом постепенно будем нагружать все больше и больше. Теперь, пожалуйста. А... Я не знаю, куда делась Алиса. Алиса, я тебя не вижу. Ты себя вырубила почему-то. Видео. Выключила. Потому что много дергаешь экран. Ты все время мышку дергаешь, экран дергаешь. Так, теперь я тебя вижу. Пожалуйста, первое задание. Я у зубного врача Сижу в кресле, врача нету, а я его жду, но уже в его кабинете, в его кресле. Это первое задание. Второе задание. Я персонаж в музее. Я в музее персонаж. И третье задание, я директор предприятия, жду на прием своих работников. Понятно, да? Значит, первое, понятно, я у зубного врача на приеме, врача нету. Прожить это состояние. Второе, я... Персонаж в музее. Музеи. Музеи бывают разные. Есть современные музеи. Есть исторические музеи. Поэтому сами придумайте, какой персонаж, из какой эпохи, из какого времени. И откуда. Алиса, ну прекрати, пожалуйста. И третье... Я жду, на приеме сижу и жду прихода моих сотрудников. Итак, приготовились. Начали первое. Я у врача, у зубного врача. Начали. Спасибо. Никита не боится врачей Герой, молодец То есть я вижу, ты врача не боишься Просто ждешь его, да? Да, да. Алиса, все время в напряжении Приятно. Все время смотрит, где врач Ааа. Слава и жил сейчас так, что, ну что, одеваться некуда, пришел, как значит, терпеть. Да. Такое было состояние, да? Я. Да, а еще смотрел на всякие вот эти вот его приборчики. Вот эти Понятно. Всякие. Так, итак, я, персонаж в музее. начали. Аня молодец. Аня отлично. Никита замер. Я не понял, какой персонаж, но вижу, что... Да, и у Алисы я не понял. Алиса, по-моему, модельный персонаж, да, какой-то? В танце где-то, да? Так, Никита, Никита на заседании каком-то, да? Да, да. Персонаж какой? Музей. Причем здесь музей? Я же сказал, музей. Музей. Я не понял, какой у тебя персонаж. Слава, молодец. То ли лыжник, то ли кто. Но Аня это точно. Палка в руках, она на лыжи опирается идет на лыжах. Молодцы. Аня, молодец. Вот стоит только поверить в себя, понять задание, поверить в себя, и все получается, видишь, сразу, моментально. И последний персонаж. Я директор, я жду к себе на прием. Приготовились, начали. Поэтому, Никита, у тебя повтор между первым, вот сейчас перед этим ты работал в музей и сейчас директор, я директор, и сейчас вот абсолютно одинаково, что там было, что здесь, разницы внутренней да, в тебе я не увидел. Алиса, долго приспосабливаешься, очень долго. Слава, а почему такой пониший? Я устану. Нет, у тебя был. А я-то смотрю, всех вижу. Да? Я не могу сразу всех троих обсуждать. Но очень хорошее было состояние, когда а, я слушал чей-то вопрос. И думал, как поступить с этим человеком. Вот сейчас такой у тебя момент был, и он был правдивый очень. И я это видел. А потом ты почему-то сник. Как бы пошли внутренний монолог дальше в общении с этим человеком. И что ему ответить, не знаю, и вдруг задумался. Понимаешь? Да, спасибо. Спасибо. А, пожалуйста, последнее, что прошу. Никита, ты домашнее задание выполнил по поводу того, приготовить рассказ, приготовить раскадровки, приготовить... Нет, Нет, у меня фантазию. только фантазии Ты готов? Нет, У меня только три картины фантазия. Ну вот три, а я просил сделать пять-семь. 10. Покажи мне, пожалуйста. Рисунки показывай. Значит, следующая задача, Никит. Никит. Никит на телефон каждый рисунок и файлом отправь мне. Договорились? Да, Договорились, да? я вам ну, ну не надо в WhatsApp, можно здесь, в этом самом в Скайпе файлом прикрепить в чате. Выйди на чат и прикрепи мне файлы. Хорошо, Телефоны. А Алиса, показывай, ты в прошлый раз показывала мне, раскадровку, ты делала? А, я раскадровку делала ты на листочках а ты мне присылала даже. я присылала и видео и фоточки а, я да я еще не монтировал пока все слава ты готов рассказ твой есть есть давай слушаем Итак, да. мне приснилось мне приснилось я лежу на кровати да. делал все свои дела, Оделся и пошел на улицу, так как был выходной. Никита, ты мне мешаешь, шумишь. Мы вместе собираемся и гуляем. И вдруг была зима, зима была. И один мой друг предложил: а давайте-ка выйдем у нас пруд был и, и предложил давайте-ка давай выйдем на лед. Я сказал ну не надо наверное провалимся. Но я сказал это так не прав не надо а то провалимся. А сказал вот ну может не надо. Ну как как говорят в кругу таких своих друзей. Ну мы спустились на лед. Они все пошли к центру, но я по краешку ходил. Они меня звали. «Слава, пойдем! Что ты такой боишься?» Ну, круг под ними там. Они все там были все вместе, в одном месте. И лед трескался. Они все начали бегать, лед за ними начал трескаться. У одного даже нога провалилась, у моего друга. А они бежали, мы бежали, бежали, и, наконец-то, они все пришли к краю и вылезли. Я им сказал, «Ну что, понравилось?» Они все разошлись по домам. Это похоже на то Все, да? А почему не написал? Мы же говорили, что написать надо для того, чтобы потом можно было что-то нарисовать, раскадровку сделать. Ты можешь сказать, это написать? Сказать, что можно и придумать. Придумать ты придумал, но мы говорили записать это, чтобы потом на основании рассказа сделать раскадровку. Итак, теперь вам новое задание, и я думаю, что вы в этот раз его сделаете э, гораздо интереснее. Значит, возьмите-ка любой предмет в руки. И, пожалуйста, Никита, держит предмет, мы слушаем рассказ об этом предмете, все, что в голову придет. Пожалуйста. Спасибо, а... Это моя ручка. Она у меня уже как работает года, да, но давно уже закончилась чернила. Я у нее до сих пор пишу, ну, я всегда меняю чернила, Я всегда... Ей пишу, потому что горжусь, что я эту ручку храню уже три года. Все? Да. Спасибо. Пожалуйста, Алиса. Um, твой рассказ. Этот телефон у меня появился недавно. Еще перед карантином. Я. И мне он очень нравится. У него выдвигается вот эта штучка. Еще он красивый. Мне очень нравится такой чехол и сам телефон. Всё. Спасибо. Так, Слава! Слава! Слава! В своем предмете, пожалуйста, смотрим. На предмет Славы и слушаем рассказ Славы. Начали. Итак, этот, э, этот пистолет, это он не мой, он Максим. Но когда Максим, Максим ну моего, моего брат, не того, от а, а, кого сейчас приветим, он мы, мы с ним сюда приезжали однажды, Но мой, папа моего брата, у меня двоюродный брат, папа моего брата сказал, что он уехал. А этот пистолет оставил здесь. Ну вот. И вот я, я с этим представляю, с моей сестрой играю каждый день. Он очень красивый, красный, а еще он очень хорошо стреляет. А было шесть пуль, все мы их потеряли на улице, потому что в ветерах улетели в двор. по ходить не потому что пыль, нельзя ходить. Спасибо. А Спасибо. А, пожалуйста, Аня. Аня, остановись, чтобы я тебя видел. Аня, Аня, стань поближе. Прояви фантазию по отношению к этому предмету и расскажи мне, пожалуйста, все, о чем он мыслит, сколько ему лет, доволен он жизнью или нет, об этом предмете. Давай. Это, это, пистолет, это пистолет не мой, это пистолет Славик. Пистолет подарите. Пистолет такого же цвета, как и большой и Спасибо, спасибо, спасибо. Итак, что мне не достает, Аня? Во-первых, я просил рассказать о предмете и отношений к людям, чей он э, славы или кого-то там да, мне это не интересовало. Мне хотелось, чтобы ты рассказал, этот пистолет был изобретен да, инженером на заводе. Странно, как попрышки такие мысли, чтобы пистолет был сделан из пластмассы, чтобы он был игрушечный. И чтобы он радовал детей, а радовал чем. Да? Ты бы мне сказала, я пистолет, живу ожидание. Кто меня посмотрит, Кто будет самоудачнее, кто будет, да? То есть больше о предмете самом. Понимаешь? Да? А сейчас много было. Та же самая ошибка и у Славы. Слава, я тебя не вижу. Слава! Я тебя не вижу. Значит, ты слышал о я сказал а Вы все действовали в каком-то стеснении. Вы все действовали, как бы боясь наговорить чего-то лишнего. Поэтому фантазию, никто из вас определенных фантазий не проявил, рассказывал скучный и неинтересный, Поэтому я прошу вас, пожалуйста, возьмите мне какой-то прицел. Значит, Никит, у тебя очень много есть рисунков, которые ты делаешь в машинке, ты делаешь в магазины, и у тебя очень много есть интересных предметов. Твоя фантазия придет, но ты с ними работаешь. Я видел твои работы, они мне очень нравятся. Придумай рассказ на тему создания и то ли манеке, то ли макета какого-то нового да, машины, то ли характер этой машины придумай. Создай ее. Напиши об этом рассказ, и мы снимем, ты сам снимешь на телефон рождение рассказа о твоих любимых игрушках, будем говорить как да? Чтобы заинтересовать других, а как это делать модель, а как это получается вырезать? а как это раскрашивать, а как это все делать. Вот мы тогда с тобой фильм, ты сам снимем, понимаешь? Нет, гораздо интереснее, когда вы передаете, перейдете к конкретному творчеству, создание своими руками, своей мыслью. И той техникой, которая есть у каждого из вас, есть аппараты, которые снимают. Поэтому тебе задание придумать рассказ на тему машинок. На тему, на тему машинок. Понятно? Пожалуйста. Пожалуйста, Алис, тебе придумать рассказ на тему очки очки. А если на тему так? очки? Понятно? Придумать рассказ до вторника. Слава, да. пожалуйста, тебе придумай рассказ на тему двух пистолетов большого. И маленького Ладно. рассказ конкретный на тему пистолетов. Понятно? Да. Ясно? Аня, Аня, Аня. А... Вот ты а, молодец! Ты, ты все выполняешь, ты внимательно слушаешь, ты внимательно понимаешь, в общем-то, да, и впитываешь какие-то новые, что-то новое для тебя сегодня было для твоей жизни, для тебя лично. Тебе понравилось то, чем ты сама сегодня занималась? Да Упражнения будешь делать? Да И с губами, и с руками да. И тогда тебе задача, Придумай какой-нибудь рассказ вкусный не обязательно записывать. По их действиях. На улице. У тебя есть брат или сестра младший? У меня есть сестра, Сташа. Старшая. Нет, представь, что у тебя есть маленький братик. Маленький. Да? И попробуй составить рассказ. Чем он тебя удивил одна? Я не знаю. Сидел, ел, не ел, ел, ел, а потом взял, кассу вымазал и в нос засунул. Понимаешь? Ну вот какой-нибудь рассказ. Да, слушаю тебя. Снова. У нее есть это, младшая сестра. Ну так младшая сестра есть, пусть напишет рассказ. О действии младшей сестры. Так, Слава, Слава и Ань, вы остаетесь. Слушаем сейчас, вы остаетесь. с ними я попрощаюсь. А, До а, Алиса, Али, что ты хотела сказать? А мне, получается, надо составить рассказ, про как, про, как, как меня удивили очки. Да, да. Это, это самовед, да. Понятно. Mm, да? Ясно. Ожили очки. Как рассказать, чтобы я их видел, как живые? Понятно. Пока, до свидания. С вами я встречаюсь. задание тебе понятно. С руками работать, с губами работать. И обязательно подготовить рассказ про машину. Я почувствовал живые машины. Пока. Алиса, иди сюда. Пока, Алиса. Теперь, Слав, для того, чтобы Аней как-то продолжить вовлекать в наше действо, ты помнишь, мы делали упражнение зеркала? Да. Становитесь друг напротив друга. Так, чтобы я ее тоже видел. Так. Аня, теперь задача – смотреть только в глаза ему и не отрываться никуда, изучать его глаза. Так, Слава, твоя задача та же. Начали. Моргаешь. Спасибо. Ты поняла, какое напряжение идет, да? Внутренняя работа идет, да? Ты занималась наблюдением, правильно? Да. Теперь, пожалуйста, Слава, уйди за ее спину. Аня, повернись ко мне. Не глядя, не видя его. Расскажи мне, пожалуйста, что ты увидела в его глазах? Какого они цвета, какого разреза? Как у него выглядят брови и какое у него лицо? Ну, глаз... А, стоп! Куда ты повернулась? <свят> Какого цвета глаза? Смотрела и не видела. Сер голубого. Так, расскажи мне. Крупные глаза, широко открытые глаза... Средние глаза, маленькие глазки, ресницы длинные, черные, белые, брови какие, нос какой, рот какой, лицо какое, удлиненное, округленное. Пожалуйста. Все, что видел. Ну... Спасибо, Ань. Спасибо. Смотри. Это связано, твое молчание, Слава, я не вижу, Аня, и ты спрятался тоже. Твое молчание связано с таким пониманием фразы, да, смотрю и не вижу. Точно так же бывает, слушаю и не слышу. Пробую. Я не чувствую. Чидо. Георгий Михайлович, вы пропали. Вас не слышно. Вы это, вы замерли. Подождите, дети, не отключайтесь. Ой, не Всем пока. Отключайся. Пока. Лава не Сейчас Георгий Михайлович еще раз подключится. Подожди. Вообще-то сейчас уже все, три часа закончено. Лавочка, подожди, он с вами не попрощался, сынок. Подожди. Ну ничего, мы с ним попрощаемся. Сюда Георгий Михайлович? Эти сейчас там. Ну-ка, подожди. Сейчас он, сейчас он что не придумает. Подожди. Видимо, что-то прервалось.